Мир всем! Коротко осветим ряд важных вещей, которые помогут каждому в развитии духовной жизни православного христианина. Вера вечна, вера славна, Евангелие от Луки 16.10 Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом, неверен и во многом. Разберем по пунктам. 1. Юбка и брюки. Второзаконие 22.5. На женщине не должно быть мужской одежды. И мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякие делающий сие. Брюки или джинсы на женщинах обнажают очертания ног и ягодиц. Это неприлично для христианки, ибо апостол Павел призывает украшать себя целомудрием и стыдливостью. 1 Тимофея 2.9 Также это подает соблазн для неутвержденных душ. 2 Длина юбки 1 Тимофея 2.15 Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере и любви и в святости с целомудрием. Чем длиннее, тем лучше. Римлянам 14.13 Судите о том, как бы не подать брату случая к преткновению или соблазну.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 И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. Святой Ян Златоуст о покрытии говорит, сначала требует, чтобы жена не обнажала головы своей, а потом объясняет, что она постоянно должна быть покрытой, ибо это тоже, как если бы она была обритая, и притом, покрытой со всей тщательностью, и осмотрительностью, так как не сказал просто да накрывается, но покрывается, то есть должна тщательно закрываться со всех сторон. Григорий Богослов говорит, женщине неприлично показывать мужчинам открытую голову, хотя бы золото вплетено было в кудри. неприлично и то, чтобы сквозь тонкий лен просвечивали твои волосы. 5. Макияж. 1 Петра 3, 3-4 «Да будет украшение вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человека в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Священномученик Киприан Карфагенский пишет «Кожу ты осветлила поддельным натиранием, волосы изменила несвойственным цветом, Вид твой искажен ложью, образ извращен, лицо твое чуждо тебе. Ты не можешь видеть Бога, когда глаза у тебя не те, какие дал тебе Бог, но какие подделал дьявол. Григорий Богослов пишет. «Не стройте женщин на головах у себя башен из накладных волос, не выставляйте на показ нежной шеи, не покрывайте Божие лика гнусными красками и вместо лица не носите личины». 6. Стрижка волос 1 Коринфянам 11.15. Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. Соответственно стрижка волос без чести для женщины. 7. Борода для мужчины честь Левитам 19.27. Не порти края бороды твоей. Ян Занара из толкования на 96 правило Штого Вселенского Собора о бороде пишет такие слова. Это зло, то есть стрижка бороды, распространившись, сделалось всенародным и как какая-нибудь эпидемическая болезнь, заразившая носящих Христово имя, пожирает почти всех, а это делается несмотря на то, что божественная и древнейшая заповедь говорит во второзаконии «Не порти края бороды твоей». 8. Волосы у мужчин. 1 Коринфянам 11.14. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? 96. Правило что Вселенского Собора запрещает растить и заплетать мужчинам волосы. 9. Татуировки. Левитам 19.28. Не накалывайте на себе письмен. Я Господь Бог ваш. А если уже имеются, спрячь их, чтобы никто не видел, дабы не подать кому-нибудь соблазн и не утвердить, увидев тебя, в том, что татуировки можно делать. 1 Коринфянам 8.12 А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. 10. Сон и раннее вставание Сам Иисус Христос нам дал пример ночной молитвы и раннего пробуждения. Луки 6.12. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. И блаженный Давид неоднократно пишет о ранней и ночной молитве. Псалом 118.147. Предваряю рассвет и взываю, на слово твое уповаю. Ян Златоус пишет, всего неприличнее и не несвойственнее христианину искать праздности и покоя. Ничто столько не противно призванию нашему, как сильная привязанность к настоящей жизни. Твой Господь был распят, а ты ищешь покоя. Твой Владыка был пригвожден, а ты предаешься удовольствиям. Такие люди, которые лицемерно держатся христианства, живут в праздности и неге – это противно кресту Христову. Люди чувственные, любящие жизнь и плоть – суть враги креста да и всякий, преданный удовольствием и земному спокойствию есть враг креста. Одиннадцатая еда Филиппийцам 3.19 Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме, они мыслят о земном. 1 Коринфянам 6:19.20 20 Не знаете ли, что тела ваши, суть храм живущего в вас, Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Мы должны не разрушать храм тела нашего вредной пищей, а созидать постом и воздержанием. Излишний вес – это также препятствие для прославления Бога своим телом. Расчитать свой вес можно так. Замеряем свой рост и вычитаем 105, таким образом получается идеальный вес для вас. Если есть излишек, стоит задуматься урезать свой рацион или начать больше трудиться. 12. Мужчина глава семьи 1 Коринфянам 113 «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог» Ефесянам 5.22 «Жены, повинуйтесь своим мужьям к Господу. 13. Чтение Библии 1 Тимофею 4:16 Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя. Ян Златоуст говорит: Чтение Божественных Писаний укрепляет ум, очищает совесть, подавляет нечистые страсти, насаждает добродетель, возвышает разум, освобождает душу от порабощения ее телом делает устремление ее легкими. Ничто не может доставить такого удовольствия, как чистая совесть, а совесть бывает чистая, если она часто назидается слушанием писаний. 14. Просмотры фильмов 1 Петра 5.8 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Комедии, боевики, ужасы и прочие мирские фильмы и разного рода развлекательные видео недостойны для христианина. 15. -е. Ежедневные молитвы. 1. Фессалоникийцам 5.17. Непрестанно молитесь. 1. Петра 4.7. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. 16. -е. Пост. Марка 2.20. Но придут дни, когда отнимется у них жених и тогда будут поститься в те дни. Матфея 17, 21. Сей же род изгоняется только молитвой и постом. Поэтому после христианина необходим. 69 правило святых апостолов гласит «Если епископ или пресвитер, или диакон, или иподиакон, или чтец, или певец не постится в святую Четыредесятницу, или среду, или пятницу, да будет извержен, если только ему не препятствует Поститься немощь телесная, если же миренин да будет отлучен. 17. -е. Воскресный день Богу, Исход 31.15. 6 дней пусть делают дела, а в 7 суббота покой, посвященная Господу. Православным христианам необходимо в субботу вечером и воскресенье утром посещать богослужение. 18. -е. Изучение Библии Иоанна 5.39 «Исследуйте Писания, — говорит Христос, — ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». Феофилакт Болгарский пишет, что христианину должно каждый день читать Библию, но на Ипачи, в воскресный день заниматься изучением священных писаний и пребывать в молитве. 19. -е. Крестное знамение Святой Иоанн Златоуст пишет Небрежному маханию рукой при крестном знамении бесы радуются. Напротив, крестное знамение, совершаемое правильно и неспешно, с верой и благоговением устрашает бесов, утешает греховные страсти и привлекает Божественную благодать. 20. Поясной поклон Поясной поклон делается после того, как осенили себя крестным знамением, руку опустили и только тогда совершается поклон, чтобы тело было примерно параллельно полу, если бы мы опустили руку, то коснулись бы пола. И так каждый раз, когда осеняем себя крестом. 21. -е. Разговоры и ходьба в храме 1 кор14 14:34. Жены ваши в церквах домолчат, ибо не позволено им говорить о а быть в подчинении, как и закон говорит. Ходить по храму во время богослужения также запрещено, свечи и подходить к иконам надо до богослужения или после, чтобы не нарушать благоговейную атмосферу в храме. 22. Покупка в храме. Матфея 21, 12, И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им, написано, Домой, мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников Шестой вселенский собор, 7-6 правило, запрещает любую торговлю на территории храма. 23 третье. десятина, Малахий 3, 8-9, «Можно ли человеку обкрадывать Бога, а вы обкрадываете меня, говорит Господь? Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношением, проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Иоанн Златоу, не говорит: Если праведность ваша не превзойдет, говорит Христос, праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. 5:20. Итак, что фарисеи давали? Они давали десятину от всего имущества это для священства еще другую десятину на храм, и сверх того еще третью десятину для бедных. Так что отдавали почти третью часть своего имения. Если же дающий третью часть имения своих не делает ничего великого, то чего будет достоин тот, кто не подает и десятины? Справедливо поэтому сказал Господь, что немногие спасутся. В другом месте Златоуст пишет, «Мне некоторые с удивлением говорят, такой-то дает десятины». Как нам не стыдно. Мы, христиане, удивляемся тому, что не было удивительным у иудеев. Тогда опасно было не раздавать десятины. Не гораздо ли опаснее теперь? 24. Благовестие. Римлянам 10.9. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Из настольной книги священнослужителя о благовестии, эта деятельность осуществляется не только священством, сколько мирянами. Миссионерская деятельность мирян имеет огромное значение и нередко оказывается более действенна, чем проповедь Самвона, тем более у мирян не может быть отнято право благовествования и научного исследования вопроса христианства и учительства. Айян Златоуст о тех, кто уходит в горы, говорит если найдется человек, имеющий в себе хоть несколько древнего любомудрия, то он, оставляя город и торжище, не желая обращаться с людьми и исправлять других, удаляется в горы. Если кто спросит его о причине удаления, то он дает ответ неуважительный. Я, говорит, удаляюсь для того, чтобы не погубить себя и не сделаться неспособным к добродетели. Но не лучше ли было бы тебе быть не столь добродетельным и доставлять пользу другим, нежели пребывать на высоте и с презрением взирать на погибель братьев. Если же одни не родят, а добродетели, а другие, пекущиеся о ней, удаляются из строя, то как мы будем побеждать врагов наших? Кто из язычников стал бы слушать нас, когда нечестье так распространяется? Праведная жизнь наша для многих бывает Убедительнее знамений. Понятно, что никакого сквернословия, лжи, курения, алкоголя, празднования мирских праздников, злобы, гнева не должно быть. Это все недостойно христианина. Римлянам 6.2. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? 1 Петра 1,14.15. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем.